Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров издал распоряжение о снижении цен на товары личной гигиены в супермаркете деревни Универсиады на период пандемии коронавирусной инфекции. Эта мера дополнительной поддержки на период временной самоизоляции поможет студентам как можно реже выходить за территорию деревни Универсиады, что в свою очередь снизит возможность заражения коронавирусной инфекцией. Во-первых, сейчас меня привлекает то, что он здесь очень рядом находится, в связи вот с коронавирусом. Не очень хочется выходить на улицу, и мне здесь нравится то, что, допустим, когда ты приходишь с пару ставших, здесь есть своя, допустим, выпечка, супы иногда, когда усыешь не успеваешь готовить, это очень удобно. Расул, кстати, один из тех, кто перед вынужденной самоизоляцией не побежал по супермаркетам в поисках гречки и туалетной бумаги. Так что для него важным параметром является наличие большого ассортимента в магазине шаговой доступности. Как он сам признается, все, что может понадобиться студенту, всегда имеется в наличии. Ну, на самом деле, мне кажется, здесь практически все есть. Самое необходимое, что нужно студенту здесь есть. Канцтовары беру, потому что здесь удобно. Uh -huh. Ближайшие констовары здесь довольно 5 минут идти до них, а здесь удобно, здесь рядом. Ну и так по мелочи, всякие там хлеб и такие такого рода продукты. Напомним, что все товары личной гигиены, продающиеся со скидкой, отмечены желтым ценником. А сроков окончания акции пока не называют. Берегите свое здоровье, не забывайте о правилах личной гигиены, чаще мойте руки и носите маски. Александр Фирсов, Универньюз.